Давно я так не кайфовал от игры на снайперских винтовках. Мне даже вспомнились времена, когда снайпушки были намного мобильнее, чем сейчас. Если вдруг вы хотите флешбэкнуться в тот золотой период для снайперов, то слушайте и запоминайте. Здорово, мужские мужчины! Не знаю, как вы, но лично я с нетерпением жду добавления новых снайпушек. Чтобы вы понимали, крайний раз, когда нам завезли снайпу, был почти что полгода назад. И это была снайперская винтовка. Драгунова. Само собой, хочется больше снайпушечек, но и на том, как бы спасибо разработчикам, что завезли пушкарь чисто для сетевой игры. Я тебе попозже расскажу, почему именно для сетевой игры. В общем, смотри, папаша. Что нужно знать перед началом сборки? Ну, во-первых, падать урон у кошки начинает примерно где-то на 38 метрах. Причем, у нее достаточно много зон с различным уроном по персонажу. Например, в ноги залетит 90, в нижнюю часть живота с дудоном — 100. 62. Грудь 180, в нижнюю часть рук 144, плечо 180 и в голову также 180. Мне сразу бросился в глаза дамаг в голову. Обычно у снайпушек он намного больше. Как мы видим, на дистанции до 38 метров мы имеем гарантированный ваншот по верхней части корпуса, включая руки. К слову, урон по ногам в 90 единиц тоже достаточно приятный. Хочу напомнить, что локус без обвесов не ваншотает в нижнюю часть корпуса. А вот кошак, как говорится, могет. Следующий промежуток у нас начинается примерно с 38 метров и так далее. И дамаг уже становится вот таким. И даже в этом случае пробивные способности не теряются. И как ты уже догадался, брата брат модули на буст дистанции для сетевой игры не нужны. Причем такое правило применимо ко всем снайперским винтовкам в рейтинге. Знаете, пока я не начал расхваливать новую снайпу, давайте поговорим о том, что мне не понравилось. Но перед этим обязательно шибаните кулакич и подпишитесь на канал, ведь это изичайший мув для вас, а для меня большая поддержка. Особенно сейчас, когда нет монетизации и все делается на энтузиазме. Спасибо. Что мне не понравилось, так это зум. Точнее вот эти слепые зоны. В других снайпушках это реализовано получше. Хотя, я уверен, в донатных скинах на кошку таких вот траблов не будет. Проблема появляется другая. Как эти донатные скины получить, когда не пашет магазин с сипишками? Мда, не будем о грустно. Следующий момент не то чтобы критичный, но мне показалось, что стандартный скин на кошку выполнен в каком-то постапокалиптическом стиле. Он заметно выделяется из всех дефолтных скинов на оружие данного класса. Он больше на эпический скин смахивает. Во всяком случае в комментариях обязательно пиши, как тебе такое обличие. Еще, мужики, давайте запомним вот какой прикол. У кошки есть модуль, магазин с бронебойными патронами. Он немного бустит дистанцию, да и пробитие. Насчет дистанции. Если без модуля у нас изменяется урон где-то на 38 метрах, опять же, значение приближенное, то с модулем примерно на 43. К тому же, отцы, пока я записывал геймплей с кошкой, а записывал я его очень долго, ибо как только я ее открыл и сыграл первую каточку, мне вообще больше ничего не хотелось сделать, кроме как чисто на новой снайпе и чилить full день в рейтинге. Короче, когда я записывал геймплей, я и без данного модуля минусовал двух противников за один выстрел то есть стандартной силы пробития вам будет хватать за глаза, поэтому лично я не вижу смысла брать этот магазин. Прикол новой снайпы в ее скорости прицеливания и в очень хорошем дамаге. Так вот, брата-братья, сборка, пожалуй, у всех будет плюс-минус похожая, так как тут все нужно на ДС брать. Должно получиться следующее. Легкий ствол, подвижный ствол, кстати, странное название для приклада, спасибо нашим локализаторам. Рельефная обмотка рукоятки. Тактический лазер. Кстати, я не понял прикола с добавлением еще одного лазерного модуля, который повышает кучность стрельбы от бедра. Поэкспериментировать, конечно, можно, но лично я в Full ADS пошел. Ну, а следующий модуль, в принципе, можно взять на свой вкус. У меня это, конечно же, быстрая смена. По картинке на фоне, я думаю, вы уже об этом догадались. Это, как говорится, Based. Знаете, я не хочу забегать слишком далеко, ибо снайпушку только добавили и возможно ее подрежут. Но пока по моим субъективным ощущениям на данный момент это очень бодрая пушка, которая по мощности напоминает DLQ, да и по скорости чуть быстрее Локуса. Опять же, это мне показалось. А знаешь-ка что? Давай не будем гадать на кофейной гуще, а лично проверим это уже в новом большом выпуске. Я думаю можно поставить друг против друга ДЛ Локус, ДЛК, и собственно кошку чтобы определить лучшую снайперскую винтовку в этом сезоне если ты за такой движет и что пиши в комментариях замес да и набивая с мужиками три с половиной тысячи кулакича и я тогда сразу короче дропу это сравнение и мы все узнаем как оно есть на самом деле кстати по поводу королевской битвы у кошки там адекватная отдача но слишком большие траблы с ваншотом в голову даже когда в инвентаре стоит золотой перк на бустер нж если ситуации не изменить Изменит кликабельность кошки в батл рояле будет под вопросом. К тому же в этом сезоне ЕБР наградили бафом и многие уже ее забирают из дропов за место Арктики. Короче, пока что кошка для сетевой игры топ. Обязательно с ней побегайте и постреляйте. В принципе, на этом ты уже можешь выключать эпизод и идти по своим делам. Дальше я немножечко расскажу про себя и свой канал. Теперь для тех, кто остался. Представляете, мы с вами нашли друг друга благодаря какой-то игрушке на телефон. Изначально это все мною затевалось по рофлу, без какой-то надежды на будущее. Сейчас это уже мой образ жизни, я бы даже сказал некая зависимость. Большое вам спасибо, что проводите время на этом канале. Большое спасибо, что посильно поддерживаете канал лайком, подпиской, комментарием, либо же донатом, у кого такая возможность имеется. Первую сотку разменяли, начинаем большой путь к двум сотням. Еще, брата-братья, хотел бы вас попросить сделать один изичайший мув для меня. Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, там тоже юбилей на носу, к тому же напоминаю, что там бот есть с моими актуальными сборками, инструкцию как им пользоваться вы сейчас у себя на экране наблюдаете, у кого если вдруг есть возможность не стесняйтесь и оформляйте спонсорку на группу, она если что дешевле шурмы стоит, у нас там есть чат где я чилю, у нас там и ролики и эпизоды раньше выходят чем на ютубе, ну короче небольшие как говорится профиты от нее есть. Вот эти парни недавно кстати оформили, или спонсорку и за это им огромное спасибо и конечно же не забывайте подписываться на мой телеграм-канал туда бота со сборками тоже скоро добавим и получается как-то так спасибо вам за все это был огнянский все только начинается